Ниночка, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как ваши ощущения после сегодняшних замечательных мероприятий, на которые вы были? Здравствуйте, Наталья! Я сегодня посетила и, в общем, полдня, наверное, провела в Афамальгауте. День сегодня непростой по энергиям, но, тем не менее, энерсенс. Почему? Потому что ну, непростой, но почему хорошо посетить в это время занятия для того, чтобы себя как-то выстроить, убрать вот этот вот, вот эти негативные какие-то моменты, эмоции, а настроиться на лучшее и получить заряд энергии на жизнь, на день и принести, соответственно, в семью. Так что я посетила Энерсенс, потом послушала лекцию «Лестница планет», которая тоже дает информацию и возможность себя в этой жизни проявить по лучшему варианту. Не по худшему, а по лучшему, чтобы жить гармонично и очень... Ну, жить хорошо, приятно, что, потому что жизнь, она сейчас у нас вообще сплошные страхи, проблемные. А хочется жить приятно и гармонично, и нести, и, соответственно, чтобы родственники, родственники тоже жили так же хорошо. Вот Супер. Поэтому я хожу в Фангельгавт. Супер, все, спасибо вам большое.